кого надо влюбиться на самом деле здравствуйте мои дорогие с вами елена алексеева сегодня мы поговорим на эту тему на самом деле чтобы женщина была счастлива не нужно сто процентов влюбляться в мужчину для многие женщины уже это понимают потому как когда женщина на сто процентов влюбляется в мужчину то у нас ее становится много она везде старается проявиться везде старается быть хорошей хорошей девочкой да что тоже Посмотрите мои видео на ютубе, что хороших девочек обычно не выбирают мужчины. да? Это тоже будет полезно. То есть здесь очень важно вот это вот, понимать вот эту границу. Самый лучший процент любви к мужчине – это 20, 25, ну, 30 максимум процентов. Остальные 70-80% процентов вы должны быть влюблены в себя. То есть что такое мужчина? Мужчина – это зеркало вы влюблены в себя на 70-80%, ваше зеркало это отразит. Каким образом это отразит? Он тоже будет влюблен в вас на 70-80%. Если вы себя любите вот на 5% или вообще себя не любите, я там на последнем месте в алфавите, да, а вот мужчина у меня на первом, на пьедестале, и вот это очень быстро надоедает. Ну, наверное, такой простой пример, который понятен, когда за вами какой-то ухажер ухаживает вот, и настойчивый, и цветы дарит, и все за вас делает, и там, я не знаю, машину починить умеет, компьютер вам починить, починил, эм, вода начала там капать где-то в санузле, а он пришел, все сделал. И вот он все делает для вас, вот готов вот прямо вот ковриком растелиться около вашей квартиры и пусть об него вы вытираете ноги, когда проходите, да? Вот он все готов сделать. А вам он не нравится. Почему? Потому что не хватает вот этой важной ценной изюминки быть самой собой, быть личностью, быть уникальностью. А вот такой обыкновенный, которая хочет всем нравиться, это уже никому не интересно. Поэтому влюбляйтесь в себя. Это самое лучшее, что вы можете сделать. Вы сделаете себя счастливой, наполните себя ресурсом, и вокруг вас будет транслироваться такое поле, такая, такая составляющая ваша, такое ваше внутреннее состояние, около которого мужчинам комфортно, им классно им хочется еще что-то сделать для этой женщины, какой-то подвиг совершить, какой-то поступок, быть рядом, просто рядом сидеть, не говоря уже о том, что хотеть секса, да, а просто даже рядом разрешить посидеть, разрешить сумку донести, и мужчина уже счастлив. Вот это вот состояние, когда женщина сама в себя влюблена. Ну, такие примеры можно привести, что э, звезды Голливуда или там, очень многие наши российские звезды, то есть даже Станиславский эту информацию нес уже своим актрисам. Да? Он тоже объяснял вот эту составляющую, внутреннюю составляющую вашего состояния. Если вы это осознаете, если вы понимаете, как это внутреннее состояние выстроить, то вам не будет равный. Внешний вид не играет никакой роли. Сейчас женщины вкладывают громаднейшие деньги, чтобы сделать там попку грудь губки морщинки растянуть это вообще уходит все на задний план если у вас внутри счастье у вас могут быть морщинки не знаю там сединка выглядывает ноги кривые грудь маленькая да там я не знаю какие еще бывают недостатки лишний вес как у всех женщины женщины это вообще такие самые самый беспощадный критик для себя особенно да то есть Красивые женщины себя в зеркале видят недостаточно красивыми, хотят до какого-то там супер результата дотянуть. Не нужно до этого результата дотягивать никакую внешность. Внешность будет, пусть будет просто аккуратненькая, прибранная, да? причесочка, маникюрчик, кремчик на лицо, глазки накрашенные, губки накрашенные, да? пусть какой то минимум внимания физическому телу нужен, платьюшка одежда, которая, в которой вам комфортно, которая вам нравится, которую вы знаете, что вы одеваете, получаете удовольствие от того, что вы ее одели. И вот это внутреннее состояние. И неважно, сколько вам лет, хоть 20, хоть 30, хоть 40, хоть 50, хоть 60, хоть 80. Если у вас внутри вот это вот состояние счастья, влюбленности в себя на 80%, у вас всегда будет... Целый, целая очередь поклонников, которые готовы будут просто рядом с вами посидеть, пока они вас угощают кофе, просто рядом с вами посидеть, если вы там разрешили им донести сумку или подвести их до дома. Вот это вот самое главное, что делает женщин счастливыми. Для большинства это очень серьезный инсайт. И, пожалуйста, поделитесь своими инсайтами, если вы услышали что-то полезное для вас. Пожалуйста, напишите внизу, чтобы я вдохновлялась и снимала как можно больше видео для вас. Хорошо, мои дорогие, обнимаю. Надеюсь, что сегодняшнее видео было полезным. И те, для кого полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Приглашайте своих подруг. Будет много интересного.